Данное И видео создано в развлекательных Пожимиться. целях. Все показанное сегодня по игровому А Аминье семечек. Аминье... Ребятушечки, не прошло и года, как я решил для вас снять этот ролик, где я буду продавать мусор на барахолке. В этих сумках находится барахло с помоечек, которое мы копили примерно месяц. Сейчас на часах полдесятого утра, и мы ждем грузовое такси, чтобы это все загрузить и поехать на барахолочку, ребятки. Будем делать кэш. Помойка сегодня нас накормит. Вы увидите, сколько можно заработать на барахле из с помойки за месяц ребят ну и конечно же самое ценное мы уже продали в интернете на каком сайте вы все прекрасно знаете ставьте лайки ребятки всем приятного просмотра я для вас посрал Сейчас бы я покажу вам, что здесь находится. Вот, смотрите, здесь огромный мешок. Здесь вещи, обувь. Вот, в принципе, ботиночки нормальные. Позвонить можно по ним. Кроссовок, ребек, ребятки. Дальше здесь вещи, всякие клеенки. Вот, стелить будем шубки вот такие. Смотрите, что за шубка это? Оу, ребят, может я даже в ней сейчас поеду, чтобы потеплее было А не, не судьба, я в нее не влезу Вот видите, всякий хлам Здесь всякие вот игрушки, датчики, вот всякая шляпа Вот это то, что не продалось в интернете Вот крышечка от Кена, кстати, от объектива Вот это я заберу в карман, это мне не надо Дальше клавиатуры всякие, здесь простыня, шкатулочка, ребятки для хранения всякой шляпы. Здесь USB киллеры. Ой, то есть ой, эти фотоаппараты древние. Вот это вот. Вот видеорегистраторы здесь. А вот здесь, вот робот-пылесос. <coughs> Имеется вот такой вот. но ну, он вообще такой на вид-то классный, но он ни хера не работает. Что он бы здесь не оказался в этой сумке. но ну, вот, Даже есть вот такой топовый набор. Это типа... Ручная отвертка. Все, ждем такси, едем на рынок. Там уже вы увидите весь процесс продажи моего, в смысле, мусора с помойки. Процесс с продажи. Ой! Ребятки, ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на мой канал, потому что только здесь этот э, limited edition контент. Деньги с помоечки делаются здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. что а, как ты думаешь сколько мы заработаем 5000 рублей я думаю три с половиной делаем ставки в комментариях да ребят делайте ставки как вы думаете дима иди нахуй. ребят делайте ставки в комментариях как думаете сколько мы заработаем кэша И все поехали в ребятки Сейчас будут ворота, получается, вот где человек стоит, видимо. Спасибо и вам. Ну что, ребят, вот я и приехал. Вон барахолка, это рынок на удельный Санкт-Петербург. Сейчас пацаны подъедут, и мы будем таскать сумки на наше место, где будем торговать. Че, Диман? Готов к продажам. Все, тогда сейчас понесем эти сумки в рынок, станем возле двух деревьев, да, вот там. что берем сперва легкие такие? Ну вот так тут продают, видите. Все в снегу и людей, кстати, не особо много. Вот здесь станем, точно? Здрасте, можно тут стать? Сейчас все равно, да, мало кто продает. О, да ладно? Ой, товаров, да. Пока нельзя, потому а а а что ты тронешь, другие начнут рвать пакеты. Да. Это уже проверено временем. Вот такая очередь тут уже образовалась да. моментально просто. Бабки, бабки поднимаю. Оплачиваем проезд. Тут в основном все по 50, что-то по 100. Так, это за что? Ага, понял. Так, можно продавцу как-то пройти сюда? Так, дайте гляну. 100 рублей. Ну блин, они же как новые вообще Ну давайте бабушка, за 50 А, комплект? 200 Второй надо искать Сумка целая она? Не, за полтинник А, 50 Это 200 Ой, я... давайте за 10, я не знаю вот, Рабочая она или нет Дима, где рабочие лампочки? Ага, все, спасибо, куртку за 100 продал Ага, спасибо Дим, неправильно разложил ты, блин. Все свалил в кучу одну, блин. Как обычно все. Какая сумка? 50 рублей сумка. 50. 50. 50. 50. Угу. Угу. Спасибо. Так, это за сумку, да, 100? Так, это 150. Угу. Спасибо. За 100? Ну, окей. Давайте. Давайте. Дим, ты все там высыпал? Все тут? Нет, там человек один. Не у продукции. 100 рублей, на второй найти. 100. А новая там только окислился замок и все. Ну вот тут вроде бы он. Вот, видите. 100 рублей джинсы. Они новые. Делать деньги вот так. Ага, спасибо. Штора 100 рублей. Ну, давайте за полтинник все. и ремень тоже вот. Кожаный, настоящий. Вот это так, это да за что? Станишки, да. Это 100. Обувь. 100 рублей. Давай за 120 все. Сделали, <свист> давайте, такой. давайте. Без торга, <свист> <свист> ну, да. Так, это за куртку все. рублей сдать. А -а -а. Спасибо. Пожалуйста. Ребятки, ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на мой канал. Ага, спасибо. спасибо. Так, это за куртку? Вроде ажиотаж спадает. Так, это 50 за что? А мельче никак? Дим, дай сдачу с 1000. 950 будет у тебя? Так, она целая? 50 тогда. Это плащ. Хороший плащ. 100 рублей. Я его сам носил. Классный плащ. Но он большой размер там. Под, под большой рост как бы. Мне он большой даже. У меня 1,84 м рост. Он мне большой. Ну неплохо вроде. Но рукава чуть-чуть длинная. Да, Куркулятор. 10 рублей. Это антенна. Наверное. Я не знаю, что это. Фонарик 50 рублей. 8,39. Штора 100 рублей. Там вот, вот еще одна. Это для кальяна. Это видеорегистратор. Потом буду смотреть по видео, кто что своровал. А, <laughs> Учислять буду. 100 рублей комплект. Куртка, штаны. Новая, да? Новая она, чистая все. 50 Папка целая она вроде. Ручка в комплекте есть. Это фонарик вроде. На солнечной батарее. Но вот рабочий нет, я не знаю. Не знаю, как это за полтинник вот это да, пойдет да, все да. Целиком. Силиком, целиком Подклеить там надо будет Залить чем-то, чтобы не протекало А что за клава такая? Вроде нормально, нет? Ля, ленова, неплохая Так, ага Сейчас на, включаем голову сколько, сколько мы здесь находимся? Часик. Сейчас надо подытожить по доходу, показать прибыль. Час постояли, поторговали, заработали 5800 рублей. И еще вот товара, в принципе, осталось. Еще тут пару часиков постоим. Посмотрим, что как дальше пойдет. Одна там 50 рублей. Уберем? Что? Забираем. Куда забираем? Для ЕВГ. А, а, так, это же, да, так, это за провод, да, ага, на 220, нет, тут Или... вроде 12, 12 вольт, а это для сирены, вроде бы, датчик, Пещальный датчик, вот, вроде бы, за... нитки 50, ну а вот что у нас по технике осталось, ребят, все разнесли, остался один хлам, вот это, кстати, роутер более-менее бюджетный пойдет, всякие клавиатурки, вот Lenovo игровая, все в снегу тут, машинка, вот такое сердце с прищепками сюда можно фотки вешать. Ну и так всякая хрень, ничего, короче, ценного. Все самое ценное уже раскупили по 50 рублей, там по 10. Ну и сейчас у нас распродажи, все по 50 рублей. Обувь оставалось и там куча вещей. Так что как-то так. Еще часик постоим и поедем уже. Я думаю, за часик мы эти остатки продадим. Дима, дай мне Пару тысяч мелкими или тысячу мелкими. Я сейчас пойду по рынку, пройдусь, может, что-нибудь присмотрю, перекуплю. Может, приумножим доход и тысячу целую. Все, ребят, как вы поняли, мы сейчас пройдемся по рынку, может что-то купим за копейки, что можно будет перепродать. Ну и покажем вам, что тут продают вообще. Кто не был в Питере, обязательно заедьте на барахолку на удельный. Здесь много всего продают, все за копейки. Ну, конечно, на некоторые товары цены ломят. Смотрите, даже из снега делают такие своеобразные столы, на которых стоят и что-то продают. Машинки всякие, обувь. А тут кто? О, блин, какие люди! Здорово, Привет. как дела? Хорошо. Где твоя а, эта прилавок? Вот это? А, вот это, видишь, какая погода, блин. Mm -hmm. Чего тебя не видно? Да, я редко хожу. Чего тут у него? Всякие блоки питания. Этот блок питания, похоже, для этого 84 вольта, для электросамоката, наверное. Зашли подкрытые такие павильоны. А здесь торгуют всякой стариной, всякими значками. Здесь он топорами. Но нас интересует именно рынок на земле. И вот там дальше. Там можно купить что-то ценное за копейки у дворников, которые это все собирают на помойках. Жаль, что все в снегу, нифига не видно нормально. Ну Но вот, ребят, реально топчик. Видели хоть раз такое? Проводной телефон, USB телефон. К компьютеру подключается для скайпа. Прикольная тема, Я находил такое. Всякая одежда тоже. Игрушечки, посуда. Блин, купить бы здесь сейчас 10-й айфон за 100 рублей. Было бы нормально. Бывает, ребят, реально можно выцепить что-то топовое, что-то дорогое, купить за копейки. Я когда приезжаю на барахолку, всегда вот так хожу по рынку и смотрю, чем можно закупиться. Можно для дома что-то взять. А это что? Вот это? Кенгуру? Дайте гляну. Почем? 200? целая оно? Короче, братва, мне как раз кенгурятник этот нужен для ребенка, для дочки, дочку носить. Беру, обалдеть. Это еще и фирма Чико за 200 рублей. Такие на Авито по 1000 рублей продают. Но это так, ребят, между нами. На ваших глазах совершил выгодную покупку. Потому что я смотрел на Авито такие вот кенгуру. И они там реально вот по 1000 рублей продаются. Это офигенная тема. Барахолочка радует ребятки. Кенгурушка Чико за 200 рублей это просто подарок, я балдею, класс, офигенно. Неплохое, ребят, начало, посмотрим, что тут еще есть. 200 рублей я уже потратил, и кстати, я могу окупиться, если я эту тему продам на Авито, то я заработаю рублей 400 сверху как минимум. Вот тут вот дворники продают. Тут можно что-то найти классное. Ноутбук какой-то. Ну, это старый. Всякие игрушки. Ну, с игрушек я уже вырос. Мне бы вот пару айфонов бы, 11 по 100 рублей купить. Айфонов нет у вас? Айфонов? А, это, кстати, электростена для робота-пылесоса. Чехольчик для 12-го айфона. Звуковуха древняя для компа. Так, ну это все фигня. Где 12 айфоны, там 13 там по 100 рублей. Охренеть тут народу. что тут за ажиотаж? Вещички продают. Не-не-не, пошли вот туда, сейчас гаджетами зарядимся. О, телефон. что за мобильник? Lenovo старый. О, нихера себе, это же древняя Моторолла. Обалдеть. Это вообще коллекционный телефон считается. Наверное, его рублей за 50 продают или за 100. Тут вообще рай для коллекционеров. Пауэрбанк. Тут реально, ну вот, люди какие-то Которые ну, не особо разбираются в технике. Они могут все притащить что-то ценное. И продать за 100 рублей. Даже, блин, iPhone какой-нибудь за 100 рублей могут продать. Сколько ништячков по-любому. Вот тут по тут, вот тут вот, тут, вот, вот, вот. Чувствую, вот тут вот, тут. Вот. Игрушки одни. Все же ценное разгребли. Всякие мобильники кнопочные, древние, xplay, шляпа play. Вон всякие экраны для хуяоми бренд. О, фотик какой-то. Было бы что-то современное, это старый Canon. И это все, ребят, по 100 рублей так продают. У всех идет акцент на количестве продаж, а не на цене. Потому что если продавать задорого, нифига это не будет продаваться. О, комплектующие. Может тут RTX видеокарту где-нибудь найду? А это чё? О, так это же от видеокарты. Видюха без охлаждения. Nvidia. Ребят, смотрите, что я тут в куче барахла нашел. Шпионская камера. Бенки, Digital камера, 300 мини называется. С USB портом. Это мини-фотоаппарат мини такой. Походу на этих, на пальчиковых батарейках, да. Капец прикол, я такого не видел. Шпионская камера. Даже есть вот такой мини-видеоискатель у ней. Вот так можно фоткать. Даже по ней непонятно, что это камера. Прикол. А почем это? 100 рублей. Охренеть. Ну я бы не купил за 100. А вот... За полтинничек еще можно было Шавкат, да. а можешь рассказать по своему товару? Сказать, да. что почем? Рассказать. Что стоит там, да. Почем Шавкат вот это все у тебя? Весы вот эти, допустим, Вести, почем? Весы 200 рублей. Это 200, 200 рублей с помоечки. А люстра почем? Рабочие хорошие 200 рублей. Да, а блоки питания вот эти почем? Эти по 200 рублей. Ага. А эти микроволновки? По 800 рублей микроволновки, охренеть. А ты знал, что они продаются на Авито том же, блин, по 3000 по 2 минимум? Ну, я так продаю. А обогреватели почем? Тоже по 800. По 800 рублей, ребят. Вообще очень выгодно на барахолке себе какие-то вещи покупать. Ребят, смотрите, что у нас тут происходит. Уже эти штучки от Лото только пооставались. Да, вот меня... какие там не хватает, сколько каких не знаю. Что-то хорошее было. Да вот себе взял только вот такую малой. штучку, да, для малой, кенгуру. Да. Что там у тебя, рассказывай? А, распродажа? Что надо сказать, когда на, распродажа? Вот эти Все по 10 рублей. Наберу 10, наберу 10 рублей. А вот эти, какие там у меня не хватает? Берите бесплатно, бабушка. Бесплатно, на, да, на, не на, за что? Все по 10 рублей. Ребят, ну посмотрите, что осталось, короче. Вон всякие вещи, клавиатуры, ничего, короче, ценного. Но, в принципе, за 10 рублей это считай подарок. Планшет за 10 битый. Можно починить дигма. Кто-то себе машину покупал Инфинити, вот сумочка в комплекте С ней давалась Одна сумочка осталась, машины нет Всякие вывески, вот вывеска Это выход как бы Она подсвечивается, можно повесить дома чтобы не заблудиться Обувь, вот смотрите ребят За 10 рублей, вот вы бы купили б себе такие Ребьёк Ребьетки, ребьёк Зимние ботиночки, целые вообще только помыть надо. Все, директор, снимай жилетку, продадим за десяточку. Это директор, ребят, вашего магазина, ну нашего сегодняшнего. Ну что, Дим, давай. Все бесплатно, любая вещь бесплатно. Все, вот так вот лучше будет. Все бесплатно. бесплатно, абсолютно. Кресло тоже бесплатно. А ну рваное, бабушке он лучше то отдай. Всего. Бабушка, вот вам, надо? Будете Ой, сидеть хотите? А ну дайте, я проверю его. Давай то он, ну, в принципе, можно. Тут, если что, это, почините. Сейчас посчитаем полную прибыль у ребятки. Но сперва нужно от барахла избавиться и ехать уже с рынка с пустыми руками. Сейчас будем подводить итоги по заработку. Да, Димочка, ты счастлив? Я доволен сегодняшней барахолкой Ну, примерно сколько уже у нас кэш? Не знаешь? но ну, я думаю, тысяч семь. Может и больше, ребят. Балдеж. Помоечка дарит кэш и денежки. Давайте, короче, давайте посчитаем. На. Давай все считать без мелочи. Мелочь не будем считать, но мелочью примерно у нас должно быть рублей, наверное, 300 или до 500. Потому что мелочи еще у Димы есть. Там это. Да, привет. Привет, фоткаемся. Давай временем тут бесплатная раздача на спауне, и все раздирают. Ну что там, Дим, по прибыли? 8 Они тысяч рублей. Российский. Охренеть, 8 тысяч рублей, ребят. За примерно 2,5 часа, сколько мы тут находимся. А все, что осталось, мы раздаем бесплатно, чтобы это никуда не выкидывать и не увозить это ни в коем случае домой. За место было оплачено 100 рублей. За вот это место мы отдали 100 рублей. Да. Вот и заканчиваем этот поход на рынок. Если вам понравился данный видеоматериал, обязательно ставьте лайки. Спасибо, что посмотрели. Ставьте на это видео 10 тысяч лайков, и я выпущу еще одну часть, где я продаю мусор на барахолочке. Всем пока. Помойка кормит и дарит прибыль.